Не все в жизни нуждается в объяснении Мы не обязаны никому ничего объяснять Все, что глубоко, всегда необъяснимо То, что можно объяснить, очень поверхностно Бывают вещи, которые нельзя объяснить если вы кого-то любите, можете его объяснить, почему любите? Любой ответ прозвучит глупо. У этого человека такой-то нос, такой-то лицо, такой-то голос. Все это кажется глупостью, не стоящей даже упоминаний. Но в этом человеке что-то есть. Признаки могут отчасти быть причиной вашей любви, но это что-то, которое в этом человеке есть, важнее чего бы то ни было другого. Это что-то больше него самого.